Всем привет, меня зовут Сергей Покровский. Юга хороший парень, с ним очень просто был весь диалог, то есть мы сразу же на него зашли, говорим Сереж, так и так ты нам интересен, ты молодой, забивной, в в большом футболе мы тебя не видели никогда, ну в принципе говорю. Забивать умеешь, соответственно, наверное, как бы сможешь забивать идут. Раньше занимался в школе Торбета Владимир. Сейчас в основном занимаюсь мини-футболом. Играл на Золотое кольцо по мини-футболу. В команде у меня много друзей. Опять же, то есть я сразу же говорю, то есть так и так. То есть друзья у тебя здесь, насколько тебе интересно? Он говорит, да, мне интересно, я буду, как бы я готов. Хотелось бы закрепиться в основе и я надеюсь, мы выиграем этот сезон.